Привет, любители психотерапии! Добро пожаловать обратно в другое видео. Будьте честны, насколько вы считаете себя привлекательной. Без сомнения, ты – находка. Но если ты хочешь получить этот крошечный-крошечный толчок, чтобы усилить вашу игру в привлекательность, тогда вы, безусловно, пришли по адресу. Вот 8 маленьких привычек, чтобы сделать тебя более привлекательной. Не то, чтобы тебе это было нужно. Во-первых, ешьте, по крайней мере, один хороший прием пищи каждый день. Помните, мы говорим о маленьких привычках. Невозмутительных. Конечно, хорошо иметь здоровую диету в целом. Это способствует здоровью сердца, снижает риск развития рака и улучшает настроение. Но давайте будем честны: лишать себя мороженого это того не стоит. Продовольственные ограничения и лишения доказаны, что они имеют психологические проявления, такие, как озабоченность едой и водой, повышенной эмоциональной отзывчивостью, это отвлекает. Вот почему лучше начинать день с одного сытного приема пищи из углеводов, овощей и фруктов каждый день. Это шаг к счастливому подъему к твоему прекрасному, привлекательному «я». Номер два. Замени свои плохие мысли. Я набираю слишком много веса. Мои морщины очень заметны. Почему я не могу быть более независимым? Сколько раз вы комментируете о своей внешности или личности каждый день? Это в основном хорошие или плохие замечания?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 Эти действия могут показаться незначительными, но они очень помогают. Они достаточно сильны, чтобы скрасить темный день незнакомца. Исследователь Сара Алгоу в Университете Северной Каролина в Чипел хилл и ее коллеги, изучающие благодарность, обнаружил, что быть благодарным и выражать это другим полезно для нашего здоровья и счастья. Это не только приятно, но это также помогает нам укрепить доверие и более тесные связи с другими людьми. Так что не стесняйся. Человек всегда будет ценить вашу доброту. Брита Никандау, автор книги «Имейте мужество, будьте добрыми» за сказка «Золушки» говорит, вы должны всегда помнить следующее, «Имейте мужество и будьте добры, у тебя больше доброты в твоем мизинце, чем у большинства людей во всем теле, и она обладает силой, больше, чем ты думаешь». Номер четыре. Найдите время, чтобы поразмыслить. Когда ты знаешь, что совершил ошибку, вы принимаете это и двигаетесь дальше, или найдете способы обойти это. Жизнь полна уроков и переживаний и сохраняет ценность прошлого. С того момента, как ты родился, вы создали волновой эффект, это повлияло на жизнь вокруг вас и за его пределами. Вот почему это так важно оглядываться назад, размышлять и подумать о сегодняшнем дне. Кому вы помогли? Кому ты причинил боль? Что вы будете делать дальше? Эти маленькие саморефлексии помогут тебе стать тем, кем ты хочешь быть. Это звучит сложно, но это так просто как то, что ты собираешься делать в следующий момент или в следующий час. Будьте терпимы и открыты в признании своих ошибок. С этим ты становишься мудрее и взрослее, делая каждый шаг вперед. Номер пять. Проверь своих близких. С такой стремительной жизнью, как сейчас, люди часто бывают так восхищены своими собственными жизнями, что они забывают остановиться на мгновение и ценить присутствие тех, кто с ними. Даже самые простые «Привет, как дела?» подойдет. Люди ценят, когда их проверяют. Это показывает им, что вы думаете о них, и достаточно внимательны, чтобы оставить сообщения или даже навестить их. Когда ты в последний раз проводил минутку с кем-то, у кого нет гаджетов? По данным колледжа Гриффита, технология отключения может обеспечить лучший сон, меньше беспокойства и качественную работу. Так что, если ваш ответ совсем недавно, тогда поздравляю! Вы, несомненно, более привлекательны. Номер 6. Отстаивай свои действия и слова Привлекательный человек — это напористый человек.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 Итак, привлекательность – большая проверка. Номер 7. Слушай, чтобы понять. Автор и вдохновляющий мыслитель Стивен Кови сказал, «Самая большая проблема в общении – это то, что мы не слушаем, чтобы понять. Мы слушаем, чтобы ответить. Кто из них ты?» Прослушивание ответа – это стандартный способ, что большинство людей общаются. В конце концов, мы люди. Это ведь нормально – обмениваться словами, верно? Ну, не так уж и много. Когда ты слушаешь, чтобы понять, ты уделяешь им все свое безраздельное внимание. Ваши глаза сфокусированы, ваше тело наклоняется вперед. Ты улыбаешься в нужные моменты. Это обеспечивает интимность, которой другой человек может честь привлекательными. Это происходит потому, что иногда люди хотят вести содержательные беседы, и вы не можете этого достичь, слушая в полуха. Но чтобы стать активным слушателем, нужна практика. Итак, вот несколько советов, которые следует запомнить.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 Быть частью чьей-то системы социальной поддержки помогает их хорошему физическому и психическому здоровью. Возможность проявить свою заботу для другого человека – это действительно привлекательно. Вы устанавливаете с ними глубокую связь и вовлекаете их в свою жизнь. Если они не находят это привлекательным, тогда кто знает, что они сделают. Я просто шучу, помни, что ты уже и так привлекательна. Это всего лишь небольшие советы, чтобы сделать тебя еще более неотразимой. Из всех этих пунктов, с чем вы согласны больше всего?